Сновидение. Для магов Древней Мексики четвертым по значимости являлось сновидение – искусство разрушения рамок обычного восприятия. Для тех магов и современных представителей их линий путешествие в Неизведанное было действительно ведущей силой магии. Дон Хуан демонстрировал мне несчетное количество раз, что все выполняемое им и его соратниками было нацелено на эту силу. Два искусства, на которые они опирались в своих путешествиях, были невероятно изощренными видами деятельности – искусство сновидения и искусство сталкинга. Искусство сталкинга для Дона Хуана было обратной стороной монеты по отношению к искусству сновидения. Для того, чтобы сделать оба эти искусства понятными мне, он сначала познакомил меня с тем, что называл краеугольным камнем магии, возможностью воспринимать энергию непосредственно так, как она течет во Вселенной. Он объяснял мне, что то, что люди обычно принимают за восприятие, является скорее актом интерпретации чувственных данных. Он говорил, что с самого момента рождения все окружающее поддерживает в нас возможность интерпретировать. Со временем эта возможность превращается в полную систему, с помощью которой мы осуществляем восприятие абсолютно всего в мире. Он был убежден, что мы ни на секунду не задумывались над возможностью воспринимать потоки энергии непосредственно. Для Дона Хуана и таких же магов, как он, обычный человек, тогда превращается в мага, когда он прекращает воздействие системы интерпретации и начинает прямо воспринимать энергию. Дон Хуан говорил, что человеческие существа приобретают вид светящихся сфер, только когда они воспринимаются непосредственно как энергия. Видеть энергию непосредственно он считал опорной точкой магии. Он уверял меня, что все, что маг делает, вращается вокруг этого и исходит из этого. Из способности непосредственно. Из способности непосредственно видеть энергию вырастают два главных вида деятельности – искусство сновидения и искусство сталкинга. Еще одним важным моментом магии, который он, наконец, разъяснил мне, была точка сборки. Он сказал, что когда магии видят человеческое существо в виде светящейся сферы, они также видят и эпицентр магии – точку размером с теннисный мяч, более яркую, чем вся остальная светящаяся сфера. Дон Хуан называл это точкой сборки и говорил, что именно там, в этой точке, собирается восприятие. «Искусство сновидения», – однажды сказал он мне – состоит в целенаправленном смещении точки сборки из ее обычного положения. Искусство сталкинга состоит в том, чтобы усилием воли закрепить точку сборки в ее новом положении, в которое она была перемещена. Согласно объяснению данному Донам Хуанам, два этих искусства лежат в философских рамках пути воина, или пути мага – набора предпосылок, которыми маг руководствуется в своей жизни в мире. Следовать предпосылкам, предписанным воину, было для Дона Хуана и его соратников высшим достижением магии. Дон Хуан считал, что только строго придерживаясь пути воина, маг может приобрести энергию, приобрести энергию и решимость для путешествия в неизвестном. Дон Хуан постоянно и особо отмечал ценность прагматичного отношения со стороны занимающегося магией к сновидению и сталкингу. Прагматическое отношение он определял как способность поглощать любые случайности, которые могли встретиться на пути воина. Он сам, по моему мнению, был живым примером такого отношения. Любая неуверенность и всякие обязательства рассеивались от одного его присутствия. Он указывал, что для того, чтобы достичь такого желаемого прагматичного отношения, практикующий должен иметь в высшей степени гибкое, подвижное, сильное тело. Он говорил, что физическое тело – это единственное, что действительно многое значит для магов, а такой вещи, как дуализм между телом и умом, не существует. Маги считают, что физическое тело включает в себя и тело, и ум. Он говорил, что для того, чтобы уравновесить физическое тело как единое целое, маги учитывают еще одну форму энергии – энергетическое тело, также известное как «другой» или «двойник» или дубль, или тело сновидения. Дон Хуан описывал искусство сновидения как возможность использовать обычные сны в качестве, удобного, в качестве удобного входа для сознания человека в другие области восприятия. Он говорил, что обычные сны могут быть использованы как люк для входа в другие области энергии, отличающиеся от энергии повседневной жизни, но в то же время необыкновенно похожие на нее в своей основе. Он говорил, что результатом такого вхождения является восприятие настоящих, реальных миров, где можно жить или умереть, точно так же, как и в том мире, где мы живем, но те миры поразительно отличаются от нашего и одновременно удивительно похожи на него. Я неоднократно просил дать более понятное линейное объяснение столь странным противоречиям, но Дон Хуан Матус продолжал стоять на своем. Он говорил, что ответы на эти вопросы можно найти в практике, а не в интеллектуальных поисках. О такой возможности можно поболтать, но это ни к чему не приведет. Нужно будет использовать язык, синтаксис, выразительные средства, а это ограничивает возможности выражения. Синтаксис любого языка зависит только от тех возможностей восприятия, которые имеются в том мире, где мы живем. Дон Хуан делал значительное различие между двумя испанскими глаголами соу «so, «are», спать, «спать сном мага». В английском языке нет слов для обозначения этих разных состояний. Обычного сна «sue», и более сложного состояния, которое маги называют инсию. Дон Хуан также описывал сновидение как состояние глубокой медитации, в котором смещение восприятия играет ключевую роль. Дон Хуан объяснил, что искусство сновидения возникло благодаря случайному наблюдению, сделанному магами Древней Мексики, когда они видели спящих людей. Они заметили, что во время сна точка сборки очень естественно и легко смещается из своего обычного положения и начинает двигаться по периферии светящейся сферы или внутри нее. Соотнося увиденное с рассказами людей, находившихся в состоянии сна, они поняли, что чем больше смещение точки сборки, тем удивительные рассказы о приснившихся вещах и событиях. Древние маги жаждали возможности сместить свои точки сборки и для этого начали использовать растения с психотропными свойствами. Скоро они обнаружили, что смещение точки сборки, достигаемое с помощью психотропных веществ, является неустойчивым, вынужденным и не поддается контролю. Дон Хуан рассказывал, что в середине этих неудачных экспериментов маги, маги назвали этот феномен вниманием сновидения, способность практикующего фиксировать сознание на предмете своего сна. Конечным результатом новых усилий тех магов стало искусство сновидения в том виде, в котором оно существует по сей день. Благодаря дисциплине они добились того, что развили свое внимание сновидений до невероятной степени. Они могли фокусировать его на любом элементе сновидения и обнаружили таким образом, что существует два вида сновидений. Одни – это сновидения, с которыми мы все хорошо знакомы. В них присутствуют элементы фантасмагории, их мы можем назвать продуктом нашего склада ума, нашей души. Они не исключено связаны с нашим неврологическим строением. Другой тип сновидений маги назвали с нами, где производится энергия. Дон Хуан говорил, что древние маги находили себя во снах, которые были не с нами, а действительными визитами во вполне реальные места, но в ином мире, визитами, осуществленными в состоянии типа сна. В этих реальных местах, подобных миру, в котором мы живем, объекты сновидения прождали энергию точно так же, как ее производят деревья, животные или даже камни в нашем повседневном мире. Однако их видение таких мест было слишком, непро... было слишком непродолжительным, слишком мимолетным, и поэтому ценность этого была невелика. Маги определили, что это происходит потому, что они не могут задержать, зафиксировать точку сборки на определенное время в том месте, куда она переместилась. Их попытки исправить ситуацию привели к появлению еще одного великого искусства магии – искусства сталкинга, то есть трюка удержания точки сборки, закрепленной в том положении, куда она переместилась. Эта фиксация точки сборки дала им возможность полностью и детально рассматривать появляющийся мир. Дон Хуан говорил, что некоторые маги никогда не возвращались из своих путешествий. Иными словами, они предпочитали остаться «там». Дон Хуан говорил, что, внимательно изучая светящуюся сферу человеческого существа, древние маги обнаружили в ней 600 мест, в каждом из которых, при закреплении в нем точки сборки, открывается вход в совершенно новый мир. На мой постоянный вопрос, но ну, где же находятся эти миры, Дон Хуан всегда отвечал, в том положении, где точка сборки. Это удивительно правдиво, хотя, по мнению многих из нас, совершенно лишено всякого здравого смысла. Однако эта фраза вполне, вполне справедлива в свете способности магов видеть энергию так, как она течет во Вселенной. Точка сборки в ее обычном положении получает приток энергетических полей из Вселенной в основном в виде светящихся волокон. Мириады этих волокон проходят через точку сборки, результатом чего является тот мир, который мы знаем. Если точка сборки перемещена в другое положение, через нее проходит другой набор энергетических волокон. Маги чувствуют, что этот новый набор энергетических волокон не может дать видение того же самого мира. Определенно, получаемый мир должен отличаться от мира повседневной жизни. Так как точка сборки является не только центром, где собирается восприятие, но и центром, где происходит интерпретация чувственных данных, маги чувствуют, что она будет интерпретировать новый набор энергетических полей в такой же точной манере, как она интерпретирует мир повседневной жизни. Результатом этой новой интерпретации является видение мира, странно похожего на наш, но в то же время существенно отличающегося от него. Дон Хуан говорил, что только интерпретация точки сборки дает ощущение похожести, и что энергетически другие миры совершенно отличаются от нашего. Для того, чтобы выразить это невероятное свойство точки сборки и возможности восприятия, которое дает ему сновидение, нужен или новый синтаксис, средство выражения, или это состояние должен пережить каждый из нас, а не только маги. Еще одной темой, чрезвычайно интересовавшей меня, но сбивавшей меня с толку окончательно, было заявление дон Хуана о том, что нет никакой процедуры, которая научила бы человека сновидению. Сновидение более всего нуждается в усилиях со стороны практикующего, в установлении контакта с вечной силой, которую маги называют намерением. Как только эта связь установлена, таинственным образом устанавливается и сновидение. Дон Хуан утверждал, что эту связь можно установить только следуя дисциплине. Дон Хуан утверждал, что для того, чтобы совершить трюк сновидения, в высшей степени важно идти путем воина, следуя которому маги действовали везде, в нашем ли мире или в ином. Следование пути воина давало однородные результаты при отсутствии каких-либо точных образцов. Единственным средством, которое помогло древним магам перемещать точку сборки – были магические пассы, они давали стабильность, необходимую для вызова внимания сновидения, внимание сновидения, без которого невозможно сновидеть так, как это делали маги Древней Мексики. Без помощи внимания сновидения, практикующий мог в лучшем случае надеяться на ясные сны о фантасмагоричных мирах, или даже видение снов, где производится энергия, но все это не имело никакого смысла без всеобъемлющей рациональности, которая подобна путеводной карте. Внутренняя тишина Пятой темой, которая является кульминацией предыдущих четырех и к достижению которой наиболее жадно стремились маги Древней Мексики, является внутренняя тишина. Внутренняя тишина определялась Доном Хуаном как естественное состояние восприятия человека, когда мысли остановлены, и все способности человека функционируют на том уровне сознания, когда повседневный способ познания не работает. Дон Хуан сравнивал внутреннюю тишину с темнотой, поскольку человеческое восприятие, лишенное своего обычного спутника, внутреннего диалога, то есть безмолвного словесного выражения процесса познания, падает в нечто, напоминающее темную яму. Тело функционирует как обычно, но сознание обостряется, или искрения мгновенны, и они словно рождаются от знания особого рода, лишенного мыслей и слов. Маги Древней Мексики, которые открыли и использовали магические пассы, являющиеся стержнем Тенцегрити, считали, что восприятие человека, функционирующее в условиях внутренней тишины, способно достичь неописуемых уровней. Они утверждали даже, что некоторые из этих уровней восприятия принадлежат другим мирам, которые, как они считали, сосуществуют вместе с нашим миром. Мирам, включающим в себя тот, в котором мы живем. Мирам, где мы можем жить или умереть, но которые не могут быть описаны в терминах линейных парадигм, которые используют обычное состояние человеческого сознания для объяснения Вселенной. Внутренняя тишина в понимании магов линии Дона Хуана является матрицей для гигантского шага эволюции. Маги Древней Мексики называли этот гигантский шаг безмолвным знанием, Безмолвное знание – это такое состояние человеческого сознания, при котором знание приходит автоматически и мгновенно. Знание в этом случае не является продуктом мозговой деятельности, или логической индукции, или дедукции, или обобщений, основанной жизни. В безмолвном знании нет ничего априори, ничего, что составляет тело знания. Для безмолвного знания все есть находящемся сейчас. Сложные обрывки информации схватываются сразу, без всяких предварительностей. Дон Хуан считал, что безмолвное знание, как намек, было известно раннему человеку, но этот ранний человек не был настоящим хозяином безмолвного знания. Дон Хуан говорил, что подобный намек тогда был значительно сильнее, чем испытываемый современным человеком, потому что сейчас большая часть знаний приобретается заучиванием. Он считал, что хотя мы и потеряли намек, дорога, ведущая к безмолвному знанию, будет всегда открыта для человека и начинается она с матрицы внутренней тишины. Достижение внутренней тишины является необходимым предварительным условием для всего описанного здесь. Дон Хуан говорил, что внутренняя тишина должна быть получена за счет последовательного давления дисциплины. Он говорил, что внутренняя тишина должна быть накоплена или запасена по крупицам, по секундам. Иными словами, человек должен постоянно заставлять себя быть безмолвным хотя бы на несколько секунд. Дон Хуан говорил, что если человек будет упорным, то преодолеет привычку и тогда человек подойдет к тому порогу, когда начнет накапливать секунды и минуты, но этот порог для каждого различен. Например, если для кого-либо порог внутренней тишины составляет 10 минут, то как только эта отметка достигнута, внутренняя тишина появляется сама по себе, другими словами, по собственному желанию. Нет возможности узнать заранее, каков порог у отдельного взятого человека. Это узнается с практикой. Расскажу о себе. Следуя наставлениям Дона Хуана, я упорно заставлял себя оставаться в тишине, и однажды, идя по территории UCLA, Университета Лос-Анджелес, Калифорния. С факультета антропологии в кафетерий я достиг своего таинственного порога. Я знал, что достиг его, потому что в одно мгновение испытал нечто, о чем мне подробно говорил Дон Хуан. Он называл это остановкой мира. В одно мгновение мир перестал быть тем, чем он был. Он остановился. И впервые в жизни я осознал, что вижу энергию так, как она течет во Вселенной. Я сел на каменную ступеньку. Я знал, что там, где я сидел, были каменные ступеньки. Но я знал это только интеллектуально, по памяти. Сам я ощущал, что сижу на энергии. Я сам тоже все вокруг меня. Тогда меня ужаснуло нечто, что никто, кроме Дона Хуана, не мог объяснить. Я осознал, что хотя вижу впервые в жизни, я видел энергию так, как она течет во Вселенной всю свою жизнь, но я не осознавал этого. Видеть энергию так, как она течет во Вселенной, не было новым. Новым был вопрос, который поднимался во мне с такой невероятной яростью, что даже вернул меня обратно в мой повседневный мир. «Что удерживало меня всю мою жизнь от того, чтобы видеть энергию так, как она течет во Вселенной?» – спросил я себя. Дон Хуан объяснил это мне, сделав различие между обычным сознанием и намеренным осознаванием чего-либо. Он сказал, что человеку присуще глубокое сознание, но все эти моменты глубокого сознания человек переживает тогда, когда не способен намеренно осознать их. Он сказал, что внутренняя тишина заполнила пробел и позволила мне осознать вещи, о которых я знал только в общих чертах.